В этом видео давайте рассмотрим последний из операторов. Это оператор Z. Перейдем в его вкладку. Так он выглядит. В матрице он находится вот здесь. И сам по себе оператор Z не издает никаких звуков. Он предназначен именно для обработки. А именно для применения фильтров. Вот в этой части оператора отображается фильтр, который применяется к нашему звуку. Здесь на самом деле два фильтра, и это, так скажем, результирующий. Здесь находятся настройки двух фильтров, а здесь их маршрутизация. Давайте сейчас начнем рассмотрение этих параметров. И забегая вперед, я установлю вот эту вот ручку в минимальное положение. Я это делаю для того, чтобы слышать только первый фильтр. Мы к этим параметрам еще вернемся, но просто имейте в виду, я ее установил в минимум, и сейчас слышу только один фильтр. То есть на звук влияет только первый фильтр, который вот настраивается вот этими вот тремя параметрами. Давайте ручку резонанса уберем на 0, а ручку Cut-Off оставим как есть. И начнем рассмотрение вот с этой ручки режима фильтрации. По умолчанию она повернута в минимальное положение. Давайте сейчас создадим сначала какой нибудь очень богатый звук. Для этого я промодулирую, к примеру, оператор F оператором A. Ну и также оператор А, к примеру, этим же оператором F. Как слышите, я создал очень шумный звук, который имеет очень широкий спектр частот. Очень много заполнено. После того, как мы создали вот такой богатый звук, необходимо его отправить на наш фильтр. Для этого убираем посыл на выход и отправляем на оператор Z. Включаем оператор Z и отправляем его на выход. Как слышите, у нас уже начинает работать фильтр. Когда у нас ручка стоит на минимуме, это означает, что у нас включен фильтр, срезающий высокие частоты. И вот ручка котов регулирует точку среза высоких частот. То есть минимум все срезается, и, соответственно, чем дальше, тем больше частот пропускается. Давайте установим, к примеру, 70, и посмотрим, что означает ручка резонанса. Как видите, у нас в точке среза точки, где начинается срезание высоких частот, появился резонанс. При нулевых значениях резонанса его нет, то при максимальных он максимальный. Для тех, кто плохо знаком с работой фильтров, фильтр лучше всего представить в виде вот такого эквалайзера. Он у меня сейчас здесь включен. Вот давайте рассмотрим, к примеру, на примере эквалайзера Ableton Live. Включим фильтр, и как раз фильтр, который мы сейчас с вами рассматривали, это вот этот фильтр, срезающий высокие частоты. Вот, вот эта ручка котов, которая находится вот здесь, это вот эта вот ручка, и она управляет частотой среза. Дальше в нашем фильтре идет ручка резонанса, у нас сейчас на 100% установлено в эквалайзере это просто Q. В общем-то и все, вот и все настройки этого фильтра. Давайте его выключим и перейдем к следующему типу фильтрации. Уберем ручку резонанса на 0 и посмотрим. Для того, чтобы установить следующий тип фильтра, это полосовой фильтр, фильтр, который пропускает определенные частоты, срезая высокие и низкие, нужно установить ручку в среднее положение. Как видите, теперь у нас срез идет по обе стороны. Для того, чтобы это проиллюстрировать, я могу в Ableton Live, к примеру, использовать вот такой автофильтр. Первый фильтр, который мы использовали, это был вот такой. Ну, а второй, это уже вот такой тип фильтра. Давайте это удалим. И вот, что у него еще есть. У него есть еще ручка резонанса. Это вот этот. Как видите, резонанс становится более острый. И... Здесь это абсолютно имеет то же самое значение. Мы увеличиваем резонанс, и у нас становится по обе стороны от срезов более резкий пик в частотах. Здесь это по сути самый обычный эквалайзер. Вот. И тут давайте теперь послушаем, что мы получаем. Как вы слышите, мы сейчас имеем очень мощный резонанс. Мы сейчас с вами имеем два положения ручки. Когда у нас установлено в минимум это фильтр, срезающий высокие частоты, когда у нас ручка вот эта установлена в среднее положение, мы имеем полосовой фильтр, то есть по обе стороны срезаются частоты. Так вот, и промежуточное положение – это переход между двумя вот этими типами фильтров, то есть такая трансформация. Это устроено не в виде переключателя, что мы имеем только срезающие высокие частоты или только полосовой, а вот в виде такой ручки, которая именно трансформируется из фильтра в фильтр. Вот. Ну а далее идет уже самый последний тип фильтра. Это фильтр, срезающий низкие частоты. В общем-то, это тот же самый, что вот этот наш первый фильтр. Но здесь мы срезали высокие, а здесь мы просто срезаем низкие частоты. Вот и все значение этого фильтра. Давайте послушаем теперь это как звучит. Как слышите, у нас остаются только самые-самые высокие частоты. Можно даже это на анализаторе, к примеру, посмотреть. Вот, частоты ниже срезались, ну а более низкие сейчас. Когда мы ручку вниз опустили, они обратно вернулись, как и были. Теперь рассмотрим, давайте, следующее. Как я уже сказал, мы с вами имеем здесь два фильтра. Давайте сделаем так, чтобы эти фильтры работали параллельно. Вот видите, здесь есть ручки, то работа последовательная, как вот здесь, или параллельная. Сделаем параллельно. Поскольку у нас ручка микс здесь на нуле, мы сейчас слышим только первый фильтр. В любом случае, даже независимо от этой ручки, когда вот здесь 0, мы слышим только первый фильтр. Вот, но ну я сделал параллельно. То есть у нас сейчас два параллельных фильтра. И теперь вот эта ручка Mix начинает работать таким образом. Так мы слышим только первый фильтр, так мы слышим только второй фильтр. Давайте наши фильтры установим одинаково. Сейчас пока все ручки поставим на ноль. Будут отличаться у нас только вот эти вот режимы. Здесь у нас первый фильтр установлен срез низких частот. Вот, вот это положение. А вот эта ручка отвечает за тип фильтрации у второго фильтра. Он установлен на срез высоких частот. То есть сейчас имеем, первый фильтр срезает низкие частоты, второй фильтр срезает высокие частоты. И вот этой ручкой, микс мы сейчас регулируем. Слышим мы только второй фильтр или только первый и, кстати, это отображается вот здесь. Давайте послушаем. Вот так мы слышим, отфильтровываются высокие, а так все низкие. Вот таково значения вот этой ручки Mix, когда у нас установлено два параллельных фильтра, когда они идут в параллельной цепи. Далее у нас идет ручка Spread. Это разделение. Дело в том, что два фильтра, первый и второй, частота среза у них устанавливается вот этой одной ручкой котов. А вот эта ручка их разделяет. Давайте сейчас это проиллюстрируем. Вот у нас два фильтра. Здесь я, к примеру, обоим сейчас установлю восьмую полосу для фильтрации, как у нас сейчас есть. Вот один срезает высокий, другой низкий. То есть смотрите, что мы сейчас имеем. Мы имеем вот эту ручку Cut-Off и мы устанавливаем ей частоту среза. Она устанавливает вот эта ручка частоту среза сразу для обоих фильтров. То есть это то же самое, что вот эта наша сейчас ручка. Если я, к примеру, установлю оба фильтра на срез низких частот, то есть вот так, то эта ручка будет иметь вот такое вот значение. Она абсолютно одинаково устанавливает одинаковую частоту среза для обоих фильтров. А вот эта вот ручка спред отделяет вот этот вот фильтр от первого. То есть тогда, когда мы крутили вот эту ручку, мы сразу двумя управляли. То при повороте ручки спред мы устанавливаем отдельно вот этот фильтр. То есть мы его устанавливаем на более высокие частоты. И вот эта ручка, она опять же регулирует уже с разделением вот этих вот двух фильтров. То есть смотрите, когда у меня спред установлено в ноль, то у меня и первый, и второй фильтр имеют абсолютно одинаковое место среза. Тогда, когда я спред увеличиваю вверх, у одного из фильтров ручка немного смещается выше. То есть частота среза увеличивается. Вот такого значения вот этой ручки спред. Ну а резонанс устанавливает этот резонанс для первого фильтра резонанс, а вот этот резонанс для второго фильтра. Ну и смотрите, вот здесь я устанавливаю. Это вот эта ручка резонанса как бы. А вот этот резонанс я устанавливаю, это уже как бы вот эта ручка резонанса. То есть для каждого фильтра. То есть смотрите, что мы сейчас имеем. У нас получается, что у двух фильтров, Частота среза устанавливается одним параметром, и он вот здесь обозначается. Но у второго фильтра частоту среза можно немного поднять относительно первого. То есть как бы вот немного сдвинуть. И это устанавливается ручкой спред. Далее у нас идет два резонанса. Каждый резонанс для своего фильтра. Вот так. И выбор режима. Или наш фильтр может быть срезающим высокие частоты, или срезающим низкие, вот как я сейчас здесь показываю, ну или полосовым. Вот так, тремя разными способами каждый фильтр наш может фильтровать, ну и плюс между вот эти вот промежуточные значения, как бы преобразования. Теперь давайте здесь установим ручки резонанса на 0, здесь установим также резонанс на 0, спред сделаем 0, и готов, просто установим посередине. То есть вот я сейчас снизу буду иллюстрировать то, что мы получаем. Вот два наших фильтра, вот первый, вот второй. И вот они примерно вот так установлены. Давайте рассмотрим значение вот этой ручки Mix. Нет, нет, перед этим давайте сейчас для второго фильтра установим срез низких частот. То есть сделаем вот такой вот фильтр. Вот все, вот эти все настройки у нас обозначают вот первый фильтр и вот второй. И давайте рассмотрим вот этот параметр Mix. Когда у нас здесь установлено параллельно, то мы можем переключаться. Или мы будем слышать только первый или только второй. Давайте послушаем. Сейчас мы слышим только первый. То есть этот как бы мы можем полностью выключить. Вот так его выключаем. И слышим сейчас только вот этот вот наш первый фильтр. Если мы ручку повернем на максимум в сторону второго, то мы можем как бы вот этот выключить, а этот включить. То есть мы сейчас будем слышать только второй. Вот эта вот ручка регулирует, как вы поняли, она уже имеет промежуточные значения. Здесь в упоре мы слышим только первый, так только второй. Ну а в промежуточных значениях мы можем перемещаться между двумя фильтрами. То есть получается, в среднем положении мы слышим одинаково обработку и первым фильтром, и вторым. И далее ручка, относящаяся к фильтрам, это или параллельная обработка, или серийная. Вот при нулевом положении у нас, как сейчас, была параллельная обработка. Давайте установим серийную обработку и установим здесь ноль. То есть мы сейчас будем слышать только первый фильтр. То есть давайте послушаем. Как слышите, мы слышим только низкие частоты. Если же мы установим здесь на 100%, это не означает, что мы сейчас слышим только второй фильтр. Здесь 100% означает, что мы в равной степени слышим как первый фильтр, так и второй. То есть здесь при параллельной обработке вот этой нельзя слышать только второй фильтр. Можно слышать только два в равной степени. Ну и промежуточные значения означают переход между прослушкой только первого и прослушкой одновременно двух. Давайте удалим и послушаем. В общем-то, это здесь отображается, поскольку это срезает низкие частоты, а этот высокие, то в точке среза, вот в этом месте, мы получаем вот срез низких частот и срез высоких. Можем, к примеру, поменять. И, как видите, ничего у нас не изменилось, потому как мы слышим два последовательных фильтра. И вот, как я говорил, можно вот этот вот фильтр, то есть фильтр высоких частот, немного сместить вверх. Как видите, у нас фильтрация высоких немного смещается у второго фильтра. Здесь на самом деле я понимаю, что сейчас разработчики данного синтезатора довольно сильно намудрили. Они, конечно, создали довольно большую гибкость, но в понимании здесь есть небольшая сложность. Я бы даже сказал, что не очень опытным может быть и вообще довольно сложно. Если вам сейчас это довольно сложно понять, то я рекомендую вам просто вооружиться двумя фильтрами. Представьте, что такое параллельная обработка и что такое последовательная обработка. Давайте я сейчас проиллюстрирую немного. Вот, у нас параллельная обработка, это когда раз фильтр, и за ним сразу идет второй фильтр. То есть, смотрите, сигнал проходит сначала в первый фильтр и из первого фильтра во второй. И все это уже идет на выход, то есть то, что вы слышите. Тогда как параллельная обработка, это у нас идет сигнал, он разделяется на две части. Здесь он обрабатывается, к примеру, первым фильтром, а здесь он обрабатывается, к примеру, вторым фильтром. И здесь они уже смешиваются. То есть у нас здесь сумма, плюс. И все это идет на выход. То есть одинаковый сигнал отправляется как на первый, так и на второй фильтр. Вот. А потом это смешивается. Так вот, рекомендую вам попробовать попредставлять вот эти фильтры. Фильтры это самые обычные эквалайзеры, так потренироваться, пересмотреть еще несколько раз это видео и проведя некоторое время вот при такой практике, вы обязательно все поймете. Ну и давайте рассмотрим последнюю группу параметров, это параметры, относящиеся к амплитуде. Но перед этим давайте обоим фильтрам установим вот такой срез. То есть эти фильтры будут срезать высокие частоты. Дело в том, что когда мы настраивали огибающие вот в этих операторах от А до F, мы управляли громкостью этих операторов. Тогда как в операторе Z это огибающая управляет, как бы вот этой вот ручкой. Давайте создадим вот такое огибающее, то есть это огибающее будет означать, что наша ручка постепенно будет уходить вниз, то есть как бы смещаться вниз. Давайте послушаем. Как вы слышите, никаких изменений нет. Этого нет, потому как наша гибающая еще не применена. Для того, чтобы применить огибающие, нужно сместиться вот с этого нулевого положения. Давайте пойдем в плюс и установим максимальное значение. Здесь у нас нужно немного пониже установить, чтобы срабатывать начала. Давайте вообще в ноль поставим. Как вы слышите, в нашем звуке как будто постепенно срезаются высокие частоты. Это можно проиллюстрировать, к примеру, на любом фильтре. Опять же, то есть наша вот эта частота среза, она начинает постепенно уходить вниз, вот как бы вот по этой форме, которую вот мы огибающую сейчас настраиваем. Вот так очень резко частоты срезается. Таким образом, очень плавно. Если же мы вот эту вот ручку устанавливаем в ноль, как я говорил, огибающее не действует. Вот, и положение между нулем и ста, это положение между максимальным воздействием и минимальным. Ну, а если мы устанавливаем отрицательные значения, это переворачивает нашу вот эту огибающий, и начинается не опускание, а как бы наоборот, подъем вот этой ручки фильтрации, то есть сейчас постепенно наши высокие частоты должны прибавляться. Вот как слышите, у нас постепенно высокие частоты прибавляются. Опять же в соответствии вот с этой кривой. То есть при нулевом положении наша гибающая не действует. При максимальном она имеет максимальную амплитуду, которая соответствует вот этому окну. А при минимальном, то есть отрицательном, вот это она переворачивается. Как бы становится вот такой. То есть просто переворот того, что вы видите. Так, давайте установим как есть, к примеру, чтобы у нас частота среза резко срезалась. И следующий параметр velocity отвечает за то, как velocity будет влиять вот на эту опять же ручку среза котов. Если мы устанавливаем velocity в процентов, то чем выше velocity, тем выше частота среза. То есть в ноте будет много высоких частот. Вот. А чем ниже вылосите, тем в ноте меньше высоких частот. Вот, в последней ноте у нас прям вообще ничего не остается от высоких. Тогда как в первых высоких частот очень много. То есть вот это вылосите отвечает не за громкость, как в предыдущих операторах, а опять же за ручку котов, за ее уровень. Если же мы устанавливаем отрицательное значение, то получается наоборот. Чем выше вылоситие, тем меньше высоких частот, чем ниже оно, тем высоких частот больше. Вот. Но нулевое положение это бездействие, то есть вылоситие не оказывает влияния. Далее это громкость нашего оператора, которая в общем-то вот здесь устанавливается, вот эта ручка дублируется, и панорамирование, которое опять же устанавливается вот здесь, в этом нижнем окне. Давайте установим панорамирование на 0. И рассмотрим самую последнюю функцию. Это то, что операторы в любом случае панорамируются. Вот у нас оператор F направлен на Z. Но мы его можем панорамировать не здесь. Вот как сейчас. Вот А мы его можем панорамировать вот здесь. То есть здесь просто фильтрация и дополнительное панорамирование, если это необходимо. Но при прохождении здесь можно каждому оператору устанавливать свое панорамирование. Ну и далее это идет матрица модуляции, которую мы опять же рассмотрим позже. Сейчас вам настоятельно рекомендую попрактиковаться с этими фильтрами, потому как действительно здесь не совсем все просто реализовали, но со временем с некоторой практикой, с небольшой пониманием придет, и в общем-то все будет понятно. В этом видео давайте рассмотрим окно операторов. Для того, чтобы в него переключиться, необходимо нажать вот на эту кнопку. В окне операторов отображаются все наши операторы, которые есть в матрице, но отображаются они не полностью, а только некоторые их параметры. Как видите, от A до F они все операторы одинаковые, и первые две опции вот эти, это вот это вот отношение и смещение. Далее идет выбор сигнала. Он как здесь переключается, так и вот из меню можно выбрать. Инвертирование, синхронизация с клавишами и включение огибающего стетона. Все эти функции находятся вот в этом окне. Далее у нас идет Velocity. Это вот эта вот ручка, и ее мы уже тоже рассматривали. Как видите, если я здесь сейчас изменю вот эти значения, они изменятся и здесь. То есть вот в этом окне. То есть здесь операторы представлены просто в сокращенном виде. Ниже идут два оператора X и Z. Здесь параметры, относящиеся к шуму. Вот эти вот три. Вот они здесь продублированы. Далее идут параметры, относящиеся к сатурации. Вот, вот эти три параметра. И вот они здесь представлены. И также у ручка в вот которая представлена вот здесь. Давайте пойдем дальше и рассмотрим оператор Z. Здесь представлены параметры от первого и от второго фильтров. Вот, частота среза, как я говорил, она для обоих фильтров, вот эта вот ручка. Далее идет резонанс первый и второй. Это вот эти вот две ручки. Следующими идет количество применения огибающей. Это вот эта вот ручка. Далее это параллельный режим работы или последовательный. Это вот, вот эта вот ручка в операторе Z. И самый последний это микс. Ну и вылосите еще. Микс вот эта вот ручка. И велосите вот эта вот ручка. На самом деле, данное окно очень удобно, когда, к примеру, у вас уже будет несколько различных модуляций различными параметрами. Вот, например, вот такой звук получается. И вы из этого окна можете очень быстро оперировать, изменять параметры модуляции и таким способом управлять вашим звуком. То есть здесь с разработчики синтезатора FM8 подошли со стороны ускорения работы, и действительно такое окно бывает очень полезным. Оно освобождает вас от путешествия по каждой вкладке, то есть открыть, изменить параметр, открыть, изменить параметр. Все это представлено в одной вкладке, в очень удобном виде. И в общем-то здесь нет ни одного нового параметра, они все были нами рассмотрены ранее, в предыдущих видео. В этом видео давайте с вами рассмотрим окно огибающих. Для того, чтобы перейти в это окно, необходимо нажать на вкладку Envelope. Вот здесь она находится. И как и в предыдущем окне, здесь просто представлены наши огибающие. Всех наших операторов. На самом деле, значение огибающие может довольно сильно влиять на результирующий звук. И поэтому, опять же, это окно очень удобно для настройки в группе, так скажем, где можно управлять сразу всеми огибающими. Вот давайте, к примеру, откроем вкладку А и настроим какую-нибудь здесь огибающую. Например, вот такую и здесь во вкладке огибающих как видите она у нас появилась но в этом окне есть одна очень удобная функция это можно связать несколько огибающих то есть вот нажать на эту цепь и все изменяя какую-либо огибающую вот в этой связанной группе они изменяются все сразу для того чтобы перейти к другой огибающей просто выберите ее Групп можно создавать несколько. Для того, чтобы привязать группу, нужно выбрать огибающую оператора, который вы хотите привязать. Вот давайте, к примеру, для нашего оператора F создадим вот такую огибающую. И нажать вот здесь цепь. И тогда все, вот эти две огибающие будут связаны. Для того, чтобы разорвать связь, нужно просто нажать здесь на цепь. И все, вот здесь прекращает гореть вот эта цепь, и огибающая становится отделенной от всех. Также разорвать огибающие можно из окна самого оператора. И находится эта цепь вот здесь. Но привязать из этого окна нельзя. Это можно сделать только из этого окна огибающих. Вот эти вот окна от А до F они абсолютно идентичны и имеют одинаковое значение. Их мы уже все рассматривали. Дальше идет X, это огибающее из окна X и она тоже управляет амплитудой. После нее огибающая Z, она управляет фильтрацией, и в окне Z находится вот в этом месте. То есть это уже управление не громкостью, а значением частоты среза вот этой вот ручкой. И последнее, что относится к окну огибающих, это последняя огибающая Это огибающая высоты тона. Мы ее пока не рассматривали, мы ее рассмотрим позже. Относится она вот к этому окну, где вот написано «Pitch». Вот здесь ее настройки. И вот я настроил, и здесь они тоже отображаются. Просто имейте в виду, что это окно относится к огибающему стетона, и мы рассмотрим его позже, в последующих видео, когда коснемся вкладки Pitch. Ну и самая последняя функция этого окна, это для удобства можно скрыть вот эту матрицу, и вот появляется намного больший размер для настройки наших огибающих. Давайте в этом видео рассмотрим вкладку модуляций. В первую очередь давайте сбросим звук. И для того, чтобы перейти в эту вкладку, нужно нажать вот на эту кнопку. Давайте сейчас все значения сбросим, которые есть в данной матрице. И все, теперь наша матрица модуляции полностью пустая, нет никаких назначений. Первое, о чем стоит сказать, это о том, что цели модуляции, они находятся справа, вот в этом месте. Тогда как источники модуляции, они находятся вот здесь. Сверху. В целях модуляции у нас есть все операторы от А до Z. Мы их уже все с вами рассматривали. Вот они здесь есть. И также еще один. Это высота тона. То есть всего общего нашего синтезатора. Давайте рассмотрим, к примеру, на цели высоте тона. Первый параметр. Он относится вот к этой вот ручке. Причем к ее движению вверх. Вот снизу вверх. Давайте включим ноту и послушаем, как это будет звучать. Как слышите, сейчас никакого влияния нет. Все потому, что мы не назначили модуляцию на нашу высоту тона. Для того, чтобы начать влиять вот этим колесом на нашу высоту тона, нужно провести воображаемую линию сверху вниз и слева направо. И вот здесь установить амплитуду, на которую мы будем влиять. Как слышите, теперь эта ручка оказывает влияние на высоту тона. Давайте попробуем ее сдвинуть теперь вниз. Как слышите, когда мы ее сдвигаем вниз, мы опять же не слышим никакого эффекта. Дело в том, что для этой ручки есть два источника. Вот первый это ручка движения вверх, а вот этот это эта же самая ручка, но движение вниз. Давайте здесь установим какое-нибудь число и послушаем. В общем-то, вот так она и влияет, когда здесь 0 установлено, она выключается, а когда небольшие значения, то и влияние эта ручка оказывать будет небольшое. Давайте попробуем. Как слышите, мы уже очень далеко вверх не можем уйти. Давайте опять сбросим и посмотрим, как, к примеру, модуляция влияет не на высоту тона, а на наш оператор F. Он у нас сейчас включен. Давайте установим здесь такие же модуляции. Кстати, да, если у нас здесь положительные значения, то ручка работает на увеличение. Если отрицательные, то на уменьшение. Давайте послушаем. Как слышите, вниз мы уменьшаем громкость, вверх увеличиваем. Давайте попробуем, к примеру, к оператору X то же самое применить. Но его нужно сначала включить, включим его и отправим на выход. Так, здесь мы модуляцию уже добавили, послушаем. Тоже управляет громкостью. Но давайте сейчас, к примеру, попробуем промодулировать оператор Z. Для этого опять также устанавливаем. Нам нужно его включить. Для этого давайте, к примеру, оператор X пропустим через оператор Z. И посмотрим, как будет действовать модуляция. Как вы слышите, у нас оказывает модуляция влияние не на громкость, а вот на эту ручку. Все потому, что вот в этой матрице модуляции от А до X это изменяет громкость, в Z это изменяет вот эту ручку частоты среза, и в Pitch изменяет высоту тона. В общем-то вот такие цели у нас есть. И давайте пойдем рассматривать дальше другие источники модуляции. Следующий источник модуляции это вот это вот колесо. Давайте его установим и послушаем. Так, нужно сначала оператор наш F включить. Давайте послушаем. Если мы отрицательное значение установим, то это будет вниз регулировать. Давайте сбросим. И следующий параметр это после касания. К сожалению, я его сейчас не могу продемонстрировать, потому что у меня нет специальной меди-клавиатуры, в которой есть возможность управления после касанием. Вообще после касания это такая функция на меди-клавиатуре, когда вы нажимаете клавишу, удерживаете ее нажатой, и сила давления на эту клавишу определяет значение вот этого параметра. Если у вас есть такая миди клавиатура то вы наверняка знаете об этой функции. Если вы не знаете или сомневаетесь, то просто попробуйте нажать клавишу и проверьте, сила нажатия будет вот, пододвигать вот это значение или нет. Если да, то у вас функция эта поддерживается, и вы вот такой силой нажатия клавиши можете управлять всякими разными параметрами. Следующее – это духовой контроллер. Опять же, к сожалению, у меня его нет. Это такая трубочка, которая вставляется в рот. И опять же, вот этой силой дуновения управляете определенными параметрами синтезатора. И вот здесь это все настраивается. Следующие два параметра. Это назначаемые вами контроллеры. Назначаются они на вкладке мастер. Вот, видите, здесь есть два контроллера. Я их уже назначил. Это 32 и 71. И теперь я с помощью двух ручек на своем миди-контроллере могу управлять определенными параметрами. Ну давайте, к примеру, опять же, той же самой высотой тона. Вот я устанавливаю, нажимаю и могу управлять. Вот, я сейчас покрутил ручку на контроллере и с помощью этого управлял этим параметром. Как определить номер ручки на вашем миди-контроллере. Это сделать очень просто. Нужно воспользоваться функцией обучения. Мы о ней поговорим позже, но я пока продемонстрирую. Вот, вы нажимаете вот эту букву L, дальше вы выбираете любой параметр, я выберу, к примеру, вот этот параметр. И после этого нужно подвигать какую-нибудь ручку на вашем миди-контроллере. Вот я сейчас это сделал, и у меня появился вот такой пункт – "Унисон Панорама". И здесь отображается номер моего вот этого контроллера, который я сейчас подергал. Если вы хотите, чтобы этот контроллер управлял одним из вот этих, контроллер 1 или контроллер 2, то вам нужно просто установить вот в этом месте его номер. То есть я установлю вот здесь 93, миру. Можно просто напечатать. Как видите, тот пункт у меня удалился. И теперь я с помощью вот этой ручки, которую только что шевелил, могу управлять контроллером 1. Вот так, в общем-то, и делается это. И вот у вас есть две ручки. Далее идет огибающая входящего сигнала. Как я говорил раньше, синтезатор FM8 может выступать не только в качестве синтезатора, но и в качестве эффекта. И вот как раз это относится к тому, когда FM8 загружен на канал, и в него входит какой-либо сигнал. Мы сейчас этого касаться не будем, коснемся этого позже, поэтому пока пропустим. И вот, что нас больше всего интересует в данной вкладке, это LFO1 и LFO2. Здесь LFO-1 и LFO-2, они абсолютно идентичны, и поэтому мы рассмотрим только одну LFO, вторая работает точно так же. Но перед рассмотрением LFO, давайте вот посмотрим на эти небольшие мониторы, они просто отображают действие наших вот этих параметров, просто как мониторы, небольшие дисплеи, информативные. Так, и дальше сами LFO, вот здесь находятся их органы управления. Для того, чтобы включить LFO, нужно вот эту кнопку «Он» нажать. Она, они у нас сейчас включены, также их и оставим. И давайте, к примеру, воздействуем LFO 1 на высоту тона. Послушаем, что у нас получается. Как слышите, у нас изменяется высота нашего тона в соответствии вот с этой LFO. И вот здесь выставляется амплитуда. Если мы поставим отрицательное значение, это как бы просто перевернет наш сигнал вот этот. В общем-то, на слух особых изменений из-за этого и нет. Здесь, в общем-то, ничего сложного, но вот есть в LFO еще вот такие подпункты. Давайте, к примеру, первый и выберем. Вот я устанавливаю на 100%, и, как слышите, у меня никаких изменений LFO не оказывает. Дело в том, что вот этот мод, как видите, он и здесь продублирован. Это мы уже говорили, это вот эта вот ручка. И теперь глубиной модуляции нашего вот этого питча управляет не напрямую вот этот параметр, а вот эта вот ручка. И также, соответственно, после касания клавиш, которые мы вот здесь рассмотрели, и два параметра, которые мы привязываем вот здесь. Теперь давайте рассмотрим у самим LFO. Здесь в этом окне и вот в этом меню выбирается соответствующие волны. Так, давайте установим модуляцию какую-нибудь. Как видите, у нас сейчас идет модуляция сверху вниз. Если мы здесь инвертируем, то получим снизу вверх. То есть вот эта функция просто переворачивает наше LFO. Давайте рассмотрим следующую функцию. Выберем, к примеру, синус здесь. И это функция синхронизации с нашим темпом. Когда у нас выключено, давайте послушаем. У нас LFO не должно соответствовать нашему темпу. Вот Если мы ее включаем, то скорость нашего LFO начинает соответствовать точно темпу нашего проекта. Очень удобная функция, если вы хотите создать LFO, зависящее от темпа проекта. Давайте выключим эту функцию и рассмотрим следующую. Это синхронизация с клавишей. Сейчас я ее включил. Это говорит о том, что LFO будет перезапускаться каждый раз при нажатии клавиши вот с этого места, с самой начальной точки. Давайте увеличим скорость. Как слышите, когда я нажимаю клавишу, начало ноты всегда одинаковое. Если же я уберу эту функцию, то LFO будет стартовать с любого положения. Своей точки, Может с максимума, с середины, с этого места. Вообще, в общем-то, с любого. Давайте послушаем. И вот всегда с одного и того же. Далее следующая функция определяет скорость LFO. За ней идет функция задержки, то есть через сколько LFO начнет действовать после того, как мы нажмем клавишу. Когда у нас установлено 0, LFO начинает работать сразу. Если мы установим большое значение, то должно будет пройти заметное количество времени. Давайте уберем на 0. Рассмотрим следующий параметр. Это масштабирование клавиш. Если у нас данный параметр установлен на 0, то скорость LFO не зависит от высоты клавиши, которую мы нажмем. Как вы слышите, скорость, она постоянная. Но если мы уже устанавливаем большое значение, то на низких нотах будет низкая скорость LFO, вот, а на более высоких уже будет ускоряться. Давайте уберем на ноль. И следующий параметр это масштабирование в соответствии с velocity. То, что у нас здесь есть в пианороле. Давайте сейчас установим разные велосити для разных нот. Вот такие велосити я для наших нот установил. И эта ручка определяет, как будет велосити ноты влиять на скорость. Если она в ноль, то давайте послушаем у нас сейчас изменений скорости не должно быть как слышите скорость одна и та же теперь давайте попробуем увеличить значение и теперь чем выше вы лосите тем будет скорость выше чем ниже тем скорость ниже Вот, в общем-то, такие значения у всех этих параметров. И, как я говорил, все эти параметры есть в каждой вкладке. Вот здесь они представляют свою строку. Вот, для параметра А это просто вот эта вот строка, которая свернута вот в две строчки. Давайте попробуем, к примеру, для модулятора F установить какие-либо модуляции вот в этой вкладке. ЛФО, к примеру, и нашим колесом вот этим. И все это будет отображаться вот здесь. вот Модуляция вот этим колесом. Вот ЛФО 1. То есть, соответственно, здесь ЛФО 2 можно установить. И здесь появляется, соответственно, ЛФО 2. То есть, это место, это обзор всех модуляций и установки настроек ЛФО. А уже на каждой странице есть вкладка, которая отображает только модуляции соответствующего оператора. В этом видео давайте рассмотрим окно масштабирования клавиш. Оно находится вот здесь. И давайте рассмотрим значение. У нас сейчас включен оператор F и выберем оператор F. Да, кстати, здесь перечислены все наши операторы от A до Z. И также есть еще масштабирование высоты тона, но ну, мы еще к нему вернемся. Операторы от А до X, они имеют абсолютно одинаковые значения, то есть они управляют просто громкостью. Давайте сейчас посмотрим вот на эту нижнюю часть окна. Здесь представлены октавы от минус второй до восьмой. А вот этот график управляет громкостью нот. Давайте здесь добавим, к примеру, две точки и опустим их вниз минимум и теперь давайте послушаем как будут звучать наши ноты у оператора f как слышите мы сейчас ничего не слышим вот а поднимаясь на более высокие в данном случае вот я нажимаю клавишу где-то c3 вот у нас максимальная которая мы слышим звук и вот опять уходим вниз и опять перестаем слышать Потому что здесь вот такой вот спад идет. Ну и далее вот по этому склону постепенно более высокие ноты мы начинаем слышать. И то же самое у нас вниз идет. То есть громкость нот масштабируется в соответствии вот с этими графиками. Для чего это вообще может быть удобно? Это может быть удобно для создания различных тембров. Давайте сделаем наш оператор F не носителем, а модулятором. И будем, к примеру, модулировать оператор A. А оператор А уже отправим на выход. Смотрите, что получается. Когда у нас ноты вот в этом месте, мы слышим чистый синус. Вот, а когда возьмем более высокие ноты, мы уже начнем слышать изменения тембра. И таким образом для каждой ноты можно придать определенные тембры. То есть получается, что как бы вот это значение не всегда одно и то же, а при взятии разных нот здесь получается то больше, то меньше. Вот такая вот удобная функция, и обязательно ее используйте. Давайте пока сбросим опять как было, чтобы... У нас были яркие звуки. И сделаем звук еще ярче. Вот таким. Нет, еще ярче. Чтобы были высокие частоты. Это нам нужно для рассмотрения вот этого оператора Z. Как видите, здесь уже установлен график. Он влияет на частоту среза, вот на эту ручку. Почему он установлен по умолчанию, вот в таком поднимающемся положении? Давайте, к примеру, установим его вот в такое просто горизонтальное положение, сделаем его ровным и послушаем. Так, нужно через оператор Z сначала звук пропустить и на выход. Как слышите, мы имеем звук. Давайте, к примеру, уберем резонанс. На низких нотах мы слышим звук. Но, переходя на более высокий, звук становится постепенно все тише. Как слышите, вот при таких довольно низких значениях частоты среза мы вообще перестаем что-либо слышать. Вот басящий слышим, а высокие вообще почти не слышим. Так вот, это масштабирование на самом деле очень удобное. Оно при повышении ноты повышает и частоту среза. Давайте послушаем теперь. Вот мы слышим и низкие, и мы слышим высокие. И также здесь на эти же высокие применяется тоже частота среза, но она как бы постепенно уходит в более высокие значения и пропускает вот эти высокие ноты. Очень важная и удобная функция, и ее лучше обязательно использовать. И для того, чтобы сбросить в значение по умолчанию то, что уже установили разработчики, где они правильно все высчитали, есть специальная кнопка «1 к 1». Вот вы ее нажимаете, и все в значение по умолчанию сбрасывается. Теперь давайте перейдем вот в эту вкладку. Это управление высотой тона. Как видите, здесь перечислены ноты. То есть одна октава нот, 12 полутонов. Когда у нас стоит все по нулям, у нас ноты соответствуют нотам, то есть как есть. Но, к примеру, так, давайте уберем Z и отправим на выход просто. Вот, у нас сейчас получается нота C соответствует ноте C. Но мы можем сдвинуть немного ее в центах. Давайте послушаем. То есть таким образом мы можем масштабировать различные ноты. И создавать определенные строи. Давайте выберем, к примеру, вот как по умолчанию это сброс просто. Какой-нибудь другой выберем. Или вот, к примеру, есть вот такой африканский мотив. Вы сейчас сразу услышите, что здесь имеется в виду. То есть сразу уже появился такой восточный мотив, али-баба и все такое. Здесь разработчики удобно все в виде престов сделали. Вот здесь различные есть строи, которые можете использовать. И если вы хотите, к примеру, как-то подстроить его, изменить и сохранить свой, вы тут можете произвести свои какие-либо настройки, которые вам нравятся, и сохранить это в виде преста. Для этого нужно все это настроить, нажать кнопку Save и выбрать Нужный пункт, куда вы хотите сохранить И вот у меня заменилось вот на это название В общем-то, все точно так же, как и в предыдущих полях сохранения Сохраняется все точно так же Далее, следующая опция Это расстройка нот при повышении, к примеру, тональности Давайте возьмем, к примеру, стандартную ноту Как видите, сейчас я меняю, ничего не меняется все потому, что эта расстройка идет именно от этой ноты C3. Для того, чтобы слышать изменения, нам надо взять ноту на октаву выше. Вот сейчас при стандартных настройках эта нота соответствует самой себе, но при повышении, как слышите, нота начинает становиться выше, чем она есть на самом деле. И чем выше ноты, тем они начинают становиться еще выше, выше, выше и выше. То есть уходят гораздо выше своей тональности. Что касается низких нот, то ноты, которые находятся ниже вот этой C3, они наоборот начинают становиться все ниже, ниже, ниже, то есть гораздо ниже своей базовой частоты. И также есть положение вниз. Это создает действие наоборот. Низкие ноты становятся выше, чем они есть. Тогда как более высокие, наоборот, становятся более низкими. Вообще это полезно при создании некоторых тембров, к примеру, похожих на пианино, фортепиано, и связано с некоторыми физическими процессами. Если вам понадобится вдруг такая функция, то вот, пожалуйста, она здесь есть. Можете ее использовать. И последний параметр изменяет корневую клавишу, которая отображается здесь. Вот выбрано C, и мы видим здесь C. Если мы выберем D, то D становится здесь, а C уже, соответственно, здесь. То есть просто смещает основную ноту. Если вам будет удобнее, то можете вот здесь так тоже делать. В этом видео давайте рассмотрим окно управления высотой тона находится оно вот здесь называется pitch давайте начнем с самого начала вот с этого раздела первая опция относится вот к этой ручке ручки управления пичем когда у нас здесь выбрано нормал то независимо от того сколько у нас нажата клавиш и как они нажаты все они будут изменяться одинаково вот давайте нажмем сейчас и послушаем То есть эта ручка изменяет высоту тона для всех нот. Если мы вот здесь выбираем вот этот пункт, то мы сейчас будем изменять высоту тона только самой нижней нажатой клавиши. Давайте послушаем. Как слышите, две вот эти верхние не изменяются, а вот нижняя как раз изгибается. Если мы выбираем следующий пункт, то наоборот, изменяться будет только самая высокая нота из нажатых. Далее, следующий пункт говорит о том, что изменение вот этой ручки будет производить только тогда, когда нажаты наши клавиши. Давайте сейчас для нот создадим некоторое затухание. Для этого я перейду вот в это окно и создам такое долгое затухание. Давайте послушаем. То есть после того, как я ноту отпускаю, я получаю долго затухающий хвост. Так вот, пока я буду держать клавиши нажатыми, эта ручка будет работать. Когда я отпущу и начнется фаза вот этого затухания, эта ручка перестанет работать. Давайте сейчас это проверим. Вот видите, я кручу, когда ноты затухают, и изменений нет. Давайте сейчас уберем наше затухание и рассмотрим следующий пункт. Это последняя нажатая нота. Смотрите, я нажму сейчас три по очереди ноты, и вот эта ручка будет влиять только на ту ноту, на которую я нажму последний. То есть вот на вот эту среднюю. Теперь давайте я попробую снизу вверх. Поскольку я сейчас самую верхнюю нажал, последнюю, и получается, что я слышу только изменения высоты тона этой верхней ноты. Вот такого значения вот этого меню. Используйте его, если у вас есть такая необходимость. Дальше. Транспозиция — это просто повышение наших нот. Если я здесь выбираю 12 то все ноты повышаются на октаву. То есть, если вы хотите, чтобы ваш синтезатор стал звучать на октаву выше, выберите 12, если на 2 октавы, то 24. И, соответственно, вниз можете также пускать на 2 октавы. Дальше идет ручка расстройки, ну или подстройки высоты тона. Она измеряется в центах. То есть вот таким образом можете ноту подстраивать в диапазоне одного полутона вверх и вниз. Далее функция, относящаяся к апартамента. Давайте совсем уберем затухание. Чтобы у нас вылили вот такие вот резкие ноты. Что такое апартамента? Апартамента это когда ноты скользят в свою высоту тона не сразу, а по истечению определенного времени. Давайте послушаем, как это звучит. Вот у нас нет портамента. Давайте его включим и послушаем. Как слышите, вот эта нота начинает звучать на своей высоте тона не сразу, а вот от этой начинает скользить вверх. Вот это и есть портамента. Ручка тайм отвечает за время этого скольжения. Если мы поставим длинное время, то скольжение будет очень длинным. Если же мы поставим очень короткое, то очень быстро. В транс апартамента очень часто применяется на каких-нибудь арпеджаторах, так что имейте в виду, вот здесь эта функция находится. И далее идет автоматический апартамент или нет. Смотрите, когда у нас включено авто, то у нас, если ноты не пересекаются, как показано вот здесь, вот здесь видите, пересекается, и здесь у нас апартамента будет, а вот здесь апартамента не будет, и это потому что включена авто. Давайте послушаем. Как слышите, здесь скольжение было, а здесь нет. Для того, чтобы было апартамента и здесь, и здесь, нужно отключить эту функцию. Вот я ее сейчас отключаю, она выключена, и давайте послушаем. <звы> То есть скольжение теперь здесь и здесь. Но если между нотами будет большой разрыв, скольжения у нас не будет. Вот таково значение этой функции, имейте в виду. Давайте сейчас сделаем, чтобы у нас на выход шло сразу несколько операторов. И рассмотрим вот эту следующую функцию аналога. Вообще она имитирует аналог. Дело в том, что аналоговые осцилляторы, которые вот эти производят звук, они в зависимости от температуры и многих других факторов могут немного отличаться друг от друга. Давайте сейчас проще это послушаем. Если у нас аналог ноль, то они никак не отличаются. И давайте послушаем. Теперь сделаем на максимум. Как вы слышите, довольно дисгармонично, но в небольших значениях это может звучать хорошо и имитировать аналоговые осцилляторы. Те, которые есть в аналоговых устройствах. Просто расстраивают вот эти все голоса друг относительно друга в небольших диапазонах при нажатии каждой клавиши. Для создания жирных, богатых и изменчивых звуков это может быть вполне применимо и полезно. Давайте выключим наши вот эти операторы и оставим, чтобы звучал пока только F также. И рассмотрим вот этот график. Давайте сделаем здесь вот такой вот спуск. Как слышите, сейчас высота тона постепенно падает вниз. И диапазон вот этого падения устанавливается вот этой ручкой. Если мы устанавливаем ручку envelope в ноль, то наша огибающая перестает действовать на звук. То есть как будто огибающего просто нет. Если мы устанавливаем на максимум, то здесь получается очень большой диапазон и большое воздействие. И соответственно, чем меньше, тем и меньше воздействия. И смотрите, что здесь важно, вот в этом графике. Если у нас здесь точки установлены на минимум. То есть в ноль, то это бездействие. Вот так у нас идет действие сверху вниз. А так у нас действие идет снизу вверх. То есть в других операторах здесь ручка envelope, к миру, вот здесь она была как плюс так и минус. А вот на странице огибающей она идет только в плюс, но у нас график полярный, то есть он имеет нулевое значение в середине, а дальше уже или сверху вниз, или снизу вверх. Остальные точки имеют точно такое же значение в нашей огибающей. Мы их уже рассматривали в предыдущих видео, и поэтому сейчас здесь не будем повторяться. Как я уже говорил, вот здесь представлены модуляции, которые у нас есть в синтезаторе и здесь просто сокращенно в строчках. Вот это можно посмотреть на странице модуляции. Вот они здесь установлены и, в общем-то, вот здесь и отображается. Для удобства можете устанавливать отсюда. И самый последний параметр это Velocity. Velocity определяет амплитуду, то есть значение как бы вот этой ручки нашего графика в зависимости от Velocity нот. Давайте сейчас здесь, к примеру, Проверим это. Вот идут ноты. С3 все идут. Здесь у нас ручка вылосити на 0 установлена. И вылосити постепенно вниз идет. Давайте послушаем, что мы сейчас получим. Поскольку у нас значение ручки velocity 0, и изменения вылосити никакие не оказывает. Если мы сейчас увеличим, давайте послушаем теперь. Как вы слышите, когда вы большой, большое, изменение резкое и большой, диапазон здесь большой. А когда вы низкая, низкое, то здесь уже и очень низкие. Ну а отрицательные значения просто переворачивают, вы высокие уменьшают, а низкие увеличивают. Давайте послушаем. Вот таково значение всех этих параметров, потренируйтесь некоторое время и просто запомните их.